Ему, О Муса, Всевышний избрал тебя своим пророком и собеседником. Меня тоже Он сотворил, но я совершил грех и стал непокорным. Я хочу покаяться перед Своим Господом, пусть Он простит меня и примет мое покаяние. Досточтимый Муса, мир Ему попросил, Я рабби, прими же покаяние и блиса. Всевышний велел. «Пусть он пойдет к могиле Адама и совершит перед ним земной поклон. Я тотчас приму его покаяние». Но Иблис отказался совершить сожда, сказав, «Я не поклонился Адаму, когда он еще был жив, а теперь что же? Я стану совершать земной поклон перед ним мертвым?» Согласно преданию, Аллах говорил, «О, Муса, хочешь ли ты, чтобы мое благословение было близко к тебе? Если хочешь, то я стану ближе, чем слова к языку и зрачок к глазному белку». «Я рабби, конечно, хочу», — ответил Муса. «Тогда воздавай больше салаватов Мухаммаду Мустафе», — велел ему Всевышний. Мир ему говорил, «Аллах мой, если ты близок ко мне, то я стану тихо молиться. Если ты далек от меня, то я стану громко взывать к тебе». Всевышний на это ответил, «Кто приблизится ко мне, поминая меня, я буду вместе с ним, я привязан к тем, кто поклоняется мне». Обязательно найду. Как сказано в рисалии Кушайри, пророк Муса говорил: Господь мой, ты сотворил Адама рукой своего могущества и даровал ему много разных чудес. В чем же выражалась его благодарность? Обо всем он узнавал от меня, ответил Всевышний. «Я Рабби, научи меня такому деянию, совершив которое я удостоюсь твоего довольства». Аллах Всевышний сказал, «О Муса, мое довольство – это и твое довольство тоже. Если ты будешь доволен моим решением, то и я буду доволен тобой». И еще Аллах велел, «О Муса, когда встретишь бедных тервишей, научи их знаниям. Зря ты учишь богатых, ведь учить их и не учить бедных — это все равно, что закопать знания в землю. Всевышний также говорил, «О, Муса, сделать ли в судный день твои добрые дела более весомыми?» «Конечно, я этого хочу», — ответил Муса. избавляться от шей и грязи. После этого Муса каждый месяц навещал больных, заботился об их здоровье, а также помогал чистить кафтаны странствующих дервишей. Малик ибн Динар передает. Аллах Всевышний велел пророку Мусе. О Муса, сделай себе железные сандалии. Возьми в руки свой посох и путешествуй по земле до тех пор, пока твои сандалии не сносятся. Понаблюдай за моими знамениями, обогащайся моими знаниями. Месаиб в комментариях к своей книге повествует следующее. Пророк Муса однажды спросил, «Я рабби, какое расстояние между Аршем и Курси?» «Десять тысяч раз больше расстояние между Западом и Востоком», — ответил Аллах. Досточтимый Муса говорил, «Я Рабби, ты даровал мне Таурат», — беседовал со мной. «Но я боюсь четырех вещей и надеюсь на одну». «Что это за вещи, Муса?» — спросил Всевышний. Я раби, я боюсь нищеты, предсмертных мучений, Ужасов судного дня и мучений в могиле, А надеюсь я на чистую любовь, которую ты даровал мне. После этого Аллах соизволил сказать, О Муса, если ты боишься нищеты, то молись в утренние часы, Совершай Духа-намаз, и ты избежишь нищеты. Если ты боишься предсмертных мучений, то читай дополнительную молитву после вечернего намаза. Чтобы защитить себя от мучений в могиле, читай ночью намаз в четыре ракаата избавишься от страха перед ужасами Судного Дня, если будешь поститься в месяц Раджаб. О Муса, если ты сумеешь сберечь три вещи, то я дарую тебе другие три вещи. Если убережешь свой язык от лжи и сплетен, я дарую тебе рай. Если ты отдалишься от дурных приятелей, я дам тебе спутники лучших друзей. Если ты убережешь свой желудок от всего запретного и сомнительного, я дарую тебе мудрость. О, Муса, не проси от меня четыре вещи, которых я не давал никому до тебя, и тебе не отдам». Не проси у меня такого богатства, чтобы ни в чем не нуждаться. Ты видишь, что все сотворенные нуждаются во мне. Не проси у меня сокровенных знаний. Никто их не может знать, кроме меня. Только если я сам сообщу их тебе. Не проси меня прекратить распространение в народе, «Разных слухов о тебе. Я тот, кто сотворил их и дает им пропитание. Я оживляю и умерщвляю. Я отправлю их в рай или в ад. И несмотря на это, они не говорят правды обо мне».